При изучении 100 случайных подростков можно заметить, что их мозг работает одинаковым образом, хоть и выглядят они все по-разному. Однако один или два подростка будут иметь атипичное мышление, которое по-своему отличается, что может свидетельствовать о наличии аутизма. У мальчиков такое случается в четыре раза чаще, возможно потому, что их проще диагностировать. Дети и взрослые, которым был поставлен диагноз «аутизм», видят мир иначе, потому что они родились с атипичными нейронными связями. Большинство детей с аутизмом очень чувствительны, и у них есть сильное желание внести логический смысл в окружающий их мир. Некоторые ведут себя однообразно, в их поведении заметны определенные черты, а многие асоциальны и не любят зрительный контакт. Аутизм – это не болезнь, и поэтому его нельзя вылечить. Мозг каждого человека уникален и существует бесконечное количество нюансов в его структуре, поэтому аутизм представлен в виде спектра. На одной стороне спектра находится высокофункциональный аутизм, который также известен как синдром Аспергера. Дети с таким синдромом невероятно умные и обладают огромными способностями и интересом в определенных областях. Другой вид аутизма характеризуется средним интеллектом. Такие дети испытывают проблемы при изучении нового материала в школе. В самом конце спектра находится вид аутизма, при котором дети сталкиваются с серьезными проблемами в обучении и нуждаются в помощи в повседневной жизни. Маленький мальчик по имени Тима поможет нам понять, каково это жить с нейродивергентным мозгом. Его мама заметила, что он избегает зрительного контакта и часто злится, когда та его обнимает. Он никогда не улыбается в ответ, и очень часто попытки заставить его поиграть с друзьями заканчиваются истерикой. Его мама заподозрила что-то странное, когда в возрасте 4 лет Тима не говорил более 3-4 слов одновременно. Она обратилась за помощью, и ему поставили диагноз расстройство аутистического спектра, сокращенно Раз. У Тима атипичное восприятие. Когда он читает книги или смотрит фильмы, его мозг воспринимает и сортирует информацию иначе. В то время как его нейротипичные сверстники классифицируют объекты и формируют образы, например, все, что имеет четыре лапы и лает, они определяют как собака. Для Тима каждый вид собаки уникален и он классифицирует их индивидуально. Его внимание к деталям и неспособность обобщать делает восприятие мира объективным, что уменьшает возможность формирования предубеждений. Однако это мешает ему совершать новые открытия, и поэтому он не любит менять свою повседневную рутину и пытается оградить себя от раздражающих факторов. У Тима повышенная чувствительность. Его мозг усиливает любую информацию, которую получает. Он слышит все вокруг, и у него повышенная тактильная чувствительность. Такие суперсилы делают ситуации, когда несколько людей говорят одновременно, невыносимыми. Тима слышит каждого, но не понимает никого. Гиперчувствительность превращает прием пищи в испытание. Если текстура или запах хоть чуть-чуть не подходят, Тима не будет это есть а прогулка босиком по траве или игра в грязи перевозбуждают его мозг. У него страсть к логике. Тима неосознанно ищет связи, которые логически объясняют окружающий мир. Иногда он пытается внести порядок в свои собственные действия и поведение. А если его упорядоченные связи рушатся, Тима расстраивается. Он злится, когда кто-то начинает считать, останавливается на 8 и не продолжает до 10. Доктора называют это обсессивно-компульсивным расстройством, или ОКР. Тима социально отдален. Ему сложно находить контакт с другими, потому что социальные отношения перевозбуждают его чувствительность и разрушают его порядок. Человеческие эмоции невероятно сложны и не имеют никакой предсказуемой модели. Поэтому Тима часто неправильно оценивает ситуации и расстраивает людей вокруг себя. В результате он избегает людей и не любит зрительный контакт. Ему это не важно, потому что большинство тем, на которые разговаривают другие люди, для него нелогичны, не актуальны и скучны. Четыре года мама водила его к терапевту, который на картинках показывал ему лица с различными эмоциями, чтобы Тима научился распознавать их. Теперь он лучше понимает выражения лиц и соответствующие эмоции. Однако он не сильно заинтересован в изучении лиц и установлении новых социальных контактов. У него есть двое друзей, которые разделяют с ним его интересы, и большего ему не надо. Поскольку аутизм Тима – это не болезнь, которую можно вылечить, а скорее другое восприятие мира, нам надо решить, принять его таким, какой он есть, или изменить его с помощью терапии. А как считаешь ты, должны ли мы помогать детям с аутизмом терапией, или принять их такими, какие они есть, или должны сделать и то, и другое? Возможно, изменить нужно не их атипичный мозг, а наше стереотипное мышление – чтобы увидеть трехмерное видео о том, как девочка-аутист встречает свой день рождения или скачать это видео без музыки, посмотри описание или заходи на sproutschools.com. Видео Спраутс публикуются по лицензии Creative Commons. Это означает, что наши видео бесплатно, и любой может их скачать, отредактировать и использовать в личных целях. Государственные школы, самоуправление и некоммерческие организации могут использовать их для обучения, создания онлайн-курсов или расписания. Ты можешь помочь нам оставаться независимыми и поддержать нашу работу, став нашим патроном. Заходи на patreon.com.sprauts даже один доллар будет иметь значение.